Привет, друзья! Я благодарен вам за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши вопросы относительно второго выпуска ⁇ Почему подруга не психолог ⁇ И в частности, самым популярным оказался вопрос ⁇ Почему же отсутствие жены или отсутствие мужа или отсутствие хороших взаимоотношений я решил лечить через повышение уровня дохода, то есть увеличением количества денег у клиента ⁇ ну, во-первых, так решил не я, а наш воображаемый психолог, а я лишь на его примере рассказываю, показываю, объясняю, что же такое психотерапия и как она осуществляется. А решил он так, потому что именно этим он и отличается от подруги. Он не поверил словам. Я об этом знал, вы об этом еще не знали, так как это тема именно данного третьего выпуска. Почему подруга не психолог? В отличие от подруги, психолог поставил под сомнение предоставляемую ему клиентам информацию, то есть его жалобу и его желание. И тогда психолог стал задавать дополнительные вопросы. То есть он стал лезть в душу, стал ковыряться в ней, чего подруга, если она нормальна, если она хочет остаться подругой, делать, конечно, не стало бы. Почему же психолог стал задавать дополнительные вопросы? Потому что, когда он услышал желание, мечту и цель нашего клиента, он не услышал в ней ничего фантастического. Клиент не хотел взлететь без ракеты на Луну, он не желал завладеть всеми сокровищами мира, он не жаловался на то, что окружающие его люди не называют его Ваше Величество. То есть, его желания и цели были абсолютно реалистичны. И мы видим вокруг массу людей, у которых есть то, чего у клиента нет, то, что он хотел попрести, то, что он заказывает. И, следовательно, раз совершенно разумное, реалистичная, исполнимая мечта не реализуется, на это есть причины. И первой, главной, основополагающей, фундаментальной причиной несбыточности какой-либо мечты является отсутствие готовности. Отсутствие готовности получать, иметь, сделать, обладать, распоряжаться, наслаждаться, тратить, Пользоваться, любоваться, делиться, расходовать, любить и так далее. То есть речь идет о каком-то сопротивлении, о каком-то внутреннем противоречии, о каком-то внутреннем конфликте, о страхе, о саботаже. И все это в совокупности выражается в отсутствии готовности. И подруга, и наш уважаемый психолог пока что приняли на веру, что клиент знает, чего он хочет. Но только психолог решил определить уровень готовности клиента. И так как психолог знает, что любая мечта не воплощается и любая цель не достигается по одной из семи причин, то в отличие от подруги он мог задать следующий вопрос. «А что, если бы я смог прямо сейчас осуществить вашу мечту? Как бы вы к этому отнеслись?» И тут из нашего воображаемого клиента поперла. Клиент-девушка сказала, что она не готова к встрече с принцем на белом коне, так как ей нужна депиляция, имплантация, надеть ей нечего. Клиент-мужчина сказал, что он еще не заработал на создание семьи, жить негде, кормить нечем, ему нерентабельно и он согласен пока что только на временные варианты. Итак психолог и определил, что готовности к обретению большой светлой любви нет и сознание наполнено какими-то установками, которые никак не способствуют воплощению этой цели. Кроме того, стало понятно, что у клиента присутствует идеализация денег как инструмента решения всех проблем и способа решения всех задач и это все на фоне отсутствия денег. Вот поэтому и было принято решение проработать денежную тему, чтобы она не тянула клиента на дно, чтобы она не служила оправданием и причиной всех его жизненных неудач и не являлась одновременно фактором, разрушающим его так называемую самооценку. Как же еще внутреннее сопротивление может мешать воплощению мечты? Например, человек очень хочет купить новый, дорогой, комфортный автомобиль. И когда психолог спросит: "А что, если бы в этот автомобиль мечты появился бы у вас прямо сейчас?", клиент ответит: "Нет, нет, что вы? У меня нет гаража, во дворе снимут, снимут колеса, а завистливые соседи поцарапают его гвоздем". И кроме того, бензин сейчас достаточно дорогой и уже холодает, а зимняя резина тоже дорогая, лучше пока что не надо. То есть у человека нет мотивации, сегодня без автомобиля ему спокойней, комфортней, безопасней, чем его воображающем будущем. Так зачем же он будет разрушать свою зону комфорта? Или же человек может быть заражен мысли вирусами, которые выражаются через его речь и соответствующим образом выстраивают его реальность. Это могут быть различные поговорки, присказки, шутки о том, что деньги грязные, что честным путем их нельзя заработать, о том, что алкоголь не только вреден, но и полезен, что работа в лес не убежит, что всем мужикам одного только и надо. Сопротивление может базироваться на том, что решение проблемы может быть невыгодно для клиента. Например, он выздоровеет и ему придется ходить на работу или придется ходить на учебу, или он потеряет материальную помощь, льготу, пособие, перестанет получать повышенное внимание родных и близких. Получается, что выгоднее болеть, чем выздоравливать. Также основой внутреннего сопротивления может служить какой-либо негативный опыт. Когда несколько раз какое-либо начинание закончилось неудачей или даже неприятностями, то проще заморозить этот проект и не вкладывать в него свои силы, эмоции и время. Кстати, одной из причин, почему наша девушка не может создать хорошие долговременные отношения, может быть то, что ее мама развелась в молодости, и на подсознательном уровне клиентка видит в мужчине помеху, обузу, соперника, конкурента. Она видела пример взаимоотношений мама дочь, но она не видела примера взаимоотношений мужчина женщина или муж жена, и мужчина слабое звено в ее мировоззрении. И, конечно же, причиной внутреннего сопротивления к достижению цели или к воплощению мечты может быть то, что человек считает, что он еще недостаточно хорош, что он еще не заслужил, что ему еще нужно поработать над собой, или же что еще хуже он считает, что он в чем-то провинился и таким образом он наказывает себя и лишает себя своей мечты. Все эти процессы, конечно же, Происходит бессознательно и человек не осознает, что сам себе ставит палки в колеса. И поэтому, в отличие от подруги, которая должна принимать на веру желания и жалобы, психолог должен посвятить первый этап психотерапевтической работы именно выявлению внутреннего сопротивления и этого внутреннего сопротивления и созданию готовности к принятию желаемого. То есть, клиент должен убедиться, что он действительно хочет достижения этой цели. Он должен верить, что цель достижима, что она вообще стоит того, чтобы тратить силы и время на то, чтобы ее достичь. Клиент должен убедиться, что у него есть все ресурсы для достижения этой цели что она достигается обычными, нормальными способами. Он должен убедиться в экологичности своей цели, то есть он должен убедиться в том, что он не навредит ни себе, ни кому-то еще, если его цель будет достигнута. И наконец, клиент должен получить внутреннее разрешение от самого себя или от воображаемых людей на достижение своей цели и на воплощение своей мечты. И именно для осуществления всех этих изменений в психике клиента у психолога есть его психологическое образование, методики, практики, техники, опыт, талант, которыми он и воспользуется. Остается напомнить вам, что если вы хотите виртуально пройти весь путь с нашим клиентом до самого последнего визита и узнать, чем на самом деле будут заниматься клиенты профессиональный психолог, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить последующие видео из серии «Почему подруга не психолог» и до встречи в следующем видео.